Здравствуйте, у меня на обзоре наушники Myazu AP51. В моем информационном поле они оказались довольно быстро после их релиза, но оставалось много вопросов, как с автономностью, как со звучанием и что в общем из себя представляют эти наушники. Сразу оговорюсь, я не буду их сравнивать с другими более дорогими или какими-то другими наушниками беспроводного типа. Во-первых, я не держал в руках ничего другого, а во-вторых, для меня важнее наслаждаться устройством, а не думать, что есть что-либо покруче. И в этом случае я объясню, почему в принципе стоит обратить внимание именно на эту гарнитуру. Для меня наиболее важным аргументом стало то, как они выглядят и их беспроводная конструкция. Жалко мне было платить деньги за бесполезную гарнитуру на одно ухо. В автомобиле, да, очень удобная вещь, но вне автомобиля никому не нужно, если честно. У меня смартфон Meizu, и за время пользования им сложилось довольно положительное впечатление о бренде. Так вот, покупал я наушники на Gearbest. Как раз посмотрев обзор одного довольно известного человека, об этом обзоре я еще вспомню, на эту же гарнитуру было принято решение брать. Тем более на тот момент цена была 25 баксов. Регулярная цена э, составляет примерно от 50 до 60 долларов месяц ожидания и вот они у меня давайте для начала распакуем их классический посылочка пришла с гербеста я заказывал на гербесте вот так вот она запаковано я уже ее открывал и у нас майзу вот такая упаковка Посылка ехала с Китая, и, как видите, вот следы небольшие. Распаковываются наушники вот так. Аккуратная упаковка, очень выглядит все качественно и дорого. Убираем это в сторону. Далее у нас вот такая книжечка. Здесь видно сами наушники. Открывается на магнитиках. Мы видим внутри чехол и дополнительные амбушюры. Чехол выбираем в сторону. Сейчас мы его еще откроем. Далее вытягиваем сами наушники. Вот такая упаковочка. Здесь нужно открыть аккуратно. Развернуть. Далее достаем. Нужно вот так вот вдавить внутрь, чтобы вот эта сторона выехала сюда, вот так, и вытолкнуть. Точно так же этот наушник. Сняли наушку одну, выдавить, убираем в сторону. вон сами наушники бирочка с маркировками и с параметрами запасные амбушюры тоже спрятаны вот под такой пластиковой крышечкой я их не использую потому что мне достаточно стандартных мне в них удобнее всего чехольчике у нас находится инструкция и шнур для зарядки инструкция конечно же в большинстве своем на китайском языке но есть и английский ну а то вы уже сами посмотрите если будете их заказывать шнур неплохой качественный Ну и достаточно для того, чтобы просто зарядить наушники. Впечатление это именно упаковка. Одна сторона усыпана китайскими иероглифами, вторая с изображением устройств. Но в целом упаковка оставляет очень приятное впечатление, ведь все сделано аккуратно и качественно. Единственное, что не хватает, так это минимализма присущего упаковке яблочной продукции. Устройство оснащено беспроводным интерфейсом Bluetooth 4.0, то есть энергоэффективный, оснащены кодеком высокого разрешения IP TX. Об этом отдельно. Я объясню почему. Частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц. Устройство оснащено батареей на 90 миллиампер. В комплекте качественный твердый чехол, шнур для зарядки и комплект амбушюр разных размеров. Нестандартные стандартные, наиболее удобно. Теперь касательно тактильных впечатлений. Наушники довольно легкие, они плотно сидят в ушах и не норовят каждый раз выпасть при движении. Звукоизоляция при этом неплохая, я бы даже сказал отличная. Хуже чем у вакуумных, но не намного. Мне удобно. Плюс тыльная сторона наушников магнитная. Их можно удобно расположить на шее, не боясь потерять. Стоит обратить внимание на то что наушники влага защищены. они не боятся попадания дождя и мелкой влаги капель но купаться в них или специально мыть под краном я не советую сейчас внимание это самая важная часть всего обзора о звуки. предыстория один человек делая обзор на мэйзу ip51 сказал что звучат они мягко говоря не очень после этих слов я и купил их и вот в чем загвоздка у меня смартфон мэйзу про 5 и все мои аудиозаписи по качеству не хуже 320 килобит если mp3 а если лосос флаг то понятно что качество превосходной я слушал эту музыку на проводной стандартной гарнитуре meizu ap 31 я слушал эту же музыку на наушниках sony mdr 10 rc конечно был задействован эквалайзер Плеер я использую poweramp но настройки эквалайзера не менялись они статичны для любых наушников и вот я включаю свой плейлист с подключенными ap 51 как вы думаете что я услышал плоский ужасный песливый звук а вот и нет довольно глубокий бас хороший средний диапазон хорошие высокие частоты но если еще поиграться эквалайзером то можно добиться биться почти эталонного для каждого из нас звучания. Музыка в этих наушниках звучит отлично. Я не ощущаю особенной разницы между проводными и этими наушниками. Или у меня со слухом не очень, или некоторые авторитеты расслабились и делают громкие, но некомпетентные заявления. Или реклама уже начинает выходить за рамки. Нельзя же рекомендовать конкурентов. Я звуком доволен, ведь кодек aptx и должен обеспечивать максимально кристальное звучание, не уступающее проводным аналогам. Качество на высоте, а громкости достаточно, чтобы не слышать транспорт на улице. Окончательный выбор, конечно, за вами, но если ваш смартфон поддерживает названную выше технологии, не сомневайтесь. Автономность. Я не могу сказать точно, насколько и в каком режиме их хватает, потому что пользуюсь ими недолго. Но уже вторые сутки я не отключаю их от телефона после распаковки, и на момент первого включения батарейка была заряжена чуть более, чем наполовину. И пока что значок батарейки держится в зоне 20-15% заряда. Я предполагаю, что на один день их будет хватать точно. Заряжается устройство быстро, потому что батарейка на 90 мАч. В общем, я доволен покупкой и особенно ценой, за которую они мне достались. Но даже если бы пришлось купить за полную цену, мнение не изменилось бы. Они стоят своих денег и полностью оправдывают ожидания. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Все следующие видео будут все же на русском языке. У меня больше времени уходило на перевод текста на английский, нежели на непосредственный монтаж.